Эй, hey, hey! всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы с вами играем в новую игрушку под названием House on the Hill. Хил, uh, не помню, как называется, но дом. Я что мог перевести, это перевел. Короче, эта игрушка находится в раннем uh, доступе, то есть она еще пока в разработке. Ну, давайте посмотрим на проект, который демо сыроват, такой еще... Ваше сохранение будет утеряно, вы уверены, что вы хотите начать новую игру? А Я хочу начать новую игру, но я не играл в эту игру, Кстати... Ой, уже начало, дай-ка я второй наушник тоже надену, чтобы обосраться всем вместе. Эй, слышишь меня? Отлично. Привет, это Фрэнки. Готов к новому делу, да? Знаю, ты обычно не берешь срочные заказы, но гонорар тут большой, а твоей семье вроде деньги нужны. Так что можно сделать отключение. Ладно, работа простая. Заходишь в дом, пока хозяина нет, находишь красивую отсадку и носишь. Все, я сделаю так, чтобы все прошло гладко. Всего за половину оплаты. Цени мою щедрость. Главное, делай все, что я говорю, и проблем не будет. Понял? Отлично. Давай тебя подготовим. Где-то рядом с наушниками должна лежать камера. Закрепи ее на одежде. Угу. Я вижу камеру. И вопрос. <кười> <кười> а это какой год? Потому что таких камер я давно не видел. Ага. Все, теперь я вижу угу. Неплохо. Угу. Ладно, еще тебе понадобится фонарик. А... Он за дверью в гараже. Так, а... это первая игрушка, которую я подарил сыну. Угу. Это понимаю, не гараж. А... Блин, что энергетик прям туда попал. <laughs> ну, ладно, давайте смотреть, что за игра. Что она... Окей, okay. я отключил свет. Найди фонарик и поброди Привык не работать в темноте. <laughs> Сука. Я хотел сказать, нахуй ты сейчас свет вырубишь, и он прям вырубает свет за а, 5 секунд моей фразы. Прям. А, это божественная игра. Я тебя уже обожаю. <laughs> Дешевую, но мощный фонарик. Ну что мои дорогие, дешевые, это да, блять, хуй Хорошо. поспоришь. Хорошо. Теперь в доме придется работать с сигнализацией. Модель там слабая, но я хочу, чтобы ты не растерялся. Найди кусачки и отвертку. Я покажу тебе, что делать. Отвертка в одном из верхних ящиков. Ага. Нет, это. это какие-то баллончики с краской. О, отвертка. Простая, надежная отвертка. Так, ну... Проблемы? Посмотри на этого. Да я нашел ее все. Отлично, а теперь кусачки. Они висят на стенде. Начи... Угу. А, простая отвертка, надежная. Спасибо. А, я могу ее увеличить. А, да, кстати, ну... Детализация мне нравится уже, то есть уже игра уже... Она, кстати, на движке Unreal Legend. Я понимаю, 4. Нет, нет правда, от откуда? Должен висеть стенд с инструментами. Кусачки там. Мэй пришлось сломаюсь. Надеюсь, что эти не подведут. Отлично. В чулане справа от ворот я установил пробный щиток. Он почти как настоящая сигнализация. Сейчас будешь ее отключать. о oh, Уту! А вот его. Красавец. Открути болты и сними крышку. Я должен видеть, что внутри. Есть небольшие помехи, секунду. Ага, картинка появилась. Хватай кусачки и осторожно отрежь синий провод. А ты способен следовать базовым указаниям. Поздравляю. Ладно, все готово и пора на дело. Выводи машину, я расскажу тебе, куда ехать. Окей, то есть у меня вопрос такой. Мы играем за который следует указаниям голосу. Вопрос такой. помнишь игрушка такая же была? Я не помню, как точно -то называется. Там э, надо ходить по одному и тому же коридору, и там рассказывают, что Угу, он никого не видит в кабинете, то есть там что-то помню, какое-то было здание, что-то что такое И там, э, по слову рассказчика, можно было обходить систему, то есть не делать то, что он говорит И мы должны были менять систему, траекторию прохождения Так, ладно, что я уже договорился. давай погнали на машине и едем на работу Воровать так воровать Блин, какая-то игрушка была вора. прям вот... Незыв, она как-то по-другому называлась прямо. Там надо тоже было воровать, надо было что-то ходить, обыскивать, проверять на уровень шума. Хорошее местечко. Были бы деньги, я бы тоже здесь поселился. Там внутри, скорее всего, будет много цад. Не обращай на них внимания. А что нужно найти тогда? Сегодня вечер, и мы должны достать нашу цель, драгоценность, которая называется Сердце Тумана. Одна попытка. Если что-то пойдет не так, мы больше сюда не вернемся. Угу. Скажешь мне, почему тебе другие ценности типа не привлекают? Типа ты их может уже своровало, типа такое. Ага. Это нахуй. Справа от него должен быть щиток сигнализации. <свят> Ох, какие низкополигональные цветы, вы посмотрите. Мать твою. Он, наш как будто, знаешь, из фотошопа взял вырезал картинку и такой, херак! вот тебе, пожалуйста, трава и цветочки. Но я понимаю, что на траву мы смотреть больше так не будем, потому что там это неинтересно. Что такое? Ага, у нас даже ног нет. здесь электронные Система чуть сложнее, чем учебная, но принцип тот же. Режь синий провод и проходим. Это мы уже поняли, почему... А почему синий провод? Ну хотя это как прикол с красным или синей изолентой это постоянно. Оу. А, так. Либо я дал либо со мной что-то не так, либо у меня глаза уже обкурены. Где здесь нахуй синий провод? Я вижу что только фиолетовый, это какой-то бежевый, желтый, зеленый. Я не вижу здесь черного, точнее синего провода я не вижу. Синий провод. Синий. Черт. О, хорошо. Это вариант полицию не было. Просто будь осторожнее. А то, то, Пад, вопрос, привет, вопрос привет. такой. Проходим. Как понимать, Вот просто он говорит, режь синий провод, а если нет синего провода, чем мне делать? Вот реально резать все провода? Типа, окей. Ой. Ладно, давай, будем обыскивать. Действуем быстро. Ходим, забираем что нужно и уходим. Цель на первом этаже в кабинете. Двигайся тихо. Будь осторожен, и никто даже не узнает, что мы здесь были. А Начало я это! тихо хожу. Прикинь. Чтобы пройти через нее, чтобы дойти до кабинета. А прикинь то, что вы не можем бегать, даже нажимая этот на shift, вы не бегать. Классно, четко. Спасибо. Да что ж такое-то? Да я понимаю, Все, успокойтесь. Ой. я что-нибудь не вышел из игры. Его бывшая семья. А пацан с фотки на твоего похож. Да не. Я, конечно, ни на что не намекаю, но своя жена с ним случайно не знакома. <свят> да ладно, прикалываюсь я. Забей. Фотография молодой семьи. Муж выглядит очень напряженно, похоже, что женщина его боится. Как я видел, помню фотка, как вы помните, мы, типа, когда фонарик брали, там видели фотку, там нифига не похоже, потому что у нашего волос даже еще нет, то ему... Ну, может быть, месяц-два, он, ну, типа, такой уже, типа, состоявший уже какой-то организм, какой-то такой нормальный уже. Там волосиков даже на голове не было, а здесь какой-то уже прям 4 пятилетний ребенок уже, можно так сказать. Так, я-то что-то отошел Тима, дверь с, а, с камешками, вау. А, так, мадам, вы какая-то странная, с вами попугай, который чирик-чирик куку, блять. Так, а, ой... Ой, ой ой А, вон там цвет вправо. Нам вроде туда. То есть, подожди. А вас вообще не смущает то, что вы заходите в дом, а, в котором вы взломали замки, а пофиг, на улице было включено электричество, в дом включено электричество, и работает камин. Это, это вообще нормально? В, э, как понимаю, это винчик, либо шампанское... Яблочки какие-то, кстати, прикольные. А, это такой бокал. Думал, что это за такая текстура, которая висит в воздухе. А, камин. Ну, да, давайте посмотрим на камин. 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Я еще успею энергетику пить. Ой. Какая дрянь. Где деньги либо скинуть? Ну ладно, ладно, значит, от темы. Так, эм... Ам... Ой, что то немножко про, очень-то прогружается с... слишком, очень. Ты заметил, что на этой кухне нет ни одного ножа? Здесь явно живет параноик. Боится, что кто-то проберется внутрь и прирежет его во сне. Ну ладно, ты. <свистит> Но все равно кому-то нужно пар. Иди в столовую, через нее дойдет. А до вас территории. вообще вот просто не удивляешь, что текстура вообще не прогрузилась? Типа от а текстура она не прогрузилась, что то ней не так? Uh, Странный, хозяин дома закупил кучу строительных материалов. и зачем то подписал uh, подписался с псевдонимом. Так uh -huh. Uh -huh. Мне кажется, уже. Так, сейчас подождите. Я хочу сейчас корпус в телефоне набить. Написано 190. Uh -huh. Uh -huh. А, 192 тысячи долларов. То есть, Сейчас, подожди, сейчас я открою. Валюта. Uh -huh. Доллар 192 тысячи... 000... А, 486. Ну я просто в экран смотрю еще. А, это у нас... ого, а, 14 лимонов. Если переводить на русские деньги, это 14 лимонов. Классно. Это что за строительный материал он покупает? Не кажется, он наебали, <с> ну, ну просто... О, а... oh, черт. Так, все нормально. Он, наверное, просто сосиски любит готовить. Хозяин вроде охотник, так что все нормально. Причем тут охотник? Причем тут сосиски? То есть это реально похоже на сосиски, которые стекает кровь, это нормально? Ш -ш что? Ребят, с вами все нормально? Типа, вообще не похуй, то что... У тебя что ж такое? Господи. Не заколебали, кстати, в ми бендах просто уже заколебали. А, след еще прошел. Хозяин забыл убраться перед отъездом, наверное. Не задерживайся. Да нет просто так, типа, оставил кишки держать лежать на столе, такой, типа, ну, это, типа, норма, ребята, ну что? Ой, дайте, я так немножко поудобнее сяду. А, у него еще собака, я сейчас. Еще лучше! Еще лучше! Еб твою мать, сука, что это? Тарелка, ладно, тарелка, тарелку. Хорошо. Ищем кабинет. Там будет сейф. На мелочи не отвлекайся. еще пять секунд? Все. Я включил, а, а, а, как это называется режим, не беспокой, чтобы мне не писали каждые пять секунд. Собака и девочку, ни хрена девочка. Ни хрена, собака, точнее. Открытый огонь без присмотра. Угадай, какое задание рано или поздно сгорит? А, а, а, то есть в библиотеке, точнее в гостиной, когда мы зашли, то есть ему вообще не смутило, что там работает огонь. Типа. Угу, нормально. Это мне очень нравится. Посмотри на эту херню. Магнитофон с проводом в стену. Розетку нельзя было поставить? А, стоп. Это не питание. Тут что-то другое. Не, мне больше еще нравится, что он все это соленые так и закрыл, так ты ты ты ты, -ты. Именно не синий, а какой-то серый. Класс. Кстати, озвучи А, нет, все в порядке. Тут ворона с, класс... с красными глазами. Это голубь. Это низкополигональный ворон, точнее. Так. картины, кстати, очень красивая. Откуда она? Я думал, типа, что там уже так наиграно в игре, что играет музыка, и еще нормально. Сука. Сука, я сейчас тебя сфоткаю. Оп. все, я заскринил тебя. Ты мне пойдешь на превьюшку. Ой. А, это еще с верхнего этажа идет. Сука. <Eco> Я офигею. Спасибо. Бальня. Посмотри, может есть что-то полезное? А, это радио играет. И да... <соцузлянное> да, и плюс сейчас мне еще за авторские права, кажется, влетит, и все. Колечко жены. То ли она свалила от него, то ли без вести пропала. Я уже плохо помню. На вид дешевка. <свят> дешевка! Мы работаем, а у нас нет нормальных денег, мы воруем. дешевка. <свят> Класс. То есть человек обустроил такую большую хату с библиотекой, с каминами, с всякими статуями. То есть это дешевка. Угу. Что дальше мне скажешь? Толчок. Блин, я же говорил, делай свои дела перед работой. Забыл? Кстати, я скоро вернусь. Толчок! Спасибо! Ой-ой-ой! <свист> Блядь, сука! Пидорас! <свист> Эй! Блядь, пиздец! <свист> Он нас тут электричество! Э? И он съебался! То есть нормально! У нас тут еб лампочка, и все нормально. Пиздец. Епт, а что там за туман? Что за тень? Еба. Это реально хоррор. Блять, ну, типа, типа, ты не страшно, ты там сидел. Это я знал. Мне показалось, что там ребенок орал. Вот если вы послушаете на паузе. Аааа. -а -а. Ой, ВХС кассита. Старое видео, конечно, на ней что-то записано, но подпись не разборчива, а там что-то вообще подписано. Здесь ничего не написано, дядь. Ты бредишь? Это всего лишь я Твой дружелюбный внутренний голод Что нового? Шиза, спасибо свет. А, вставить, да Вау И Что? <свист> Сюр какой-то. мне это все не нравится. <свист> Стоит, ты сейчас дверь мне, мне открыл? Блин, где ты такую штуку уже видел? Вот реально, я не помню где, но я эту штуку видел. Дверь открыл. А, это... Блэр Вич, вспомнил. Там, короче, была камера, с которой ты что-то снимал, ну, промежуток времени ты находил в кассетах таких маленьких дискетов. Ты отматывал промежуток времени, и тебе открывалась вот эта вот шняга. То есть, типа, дверь заскриптованная, появилась какие-то. Вот и кабинет. Хорошо. Теперь нужно найти сейф. А, блин, найти сейф. Стогесена, а... спасибо. Ну как ты это знаешь? Это не айс. Так, документы. документ. Ненавижу такие... Вот реально, я ненавижу такие часы, потому что они ой, как сильно выбешиваются. Бывший солдат. Я слышал, что он приехал со службы весь химожога. Может, поэтому жена ушла? Медаль мы брать не будем. Окей. Okay. Короткая записка в, дешевом... в дешевой рамке. Повторяю, чтобы не забыть, мы прошили в браке 7 лет. Я прослужил 4 года, когда вернулся, она разрушила все за 3 месяца. И я остался один. В его кабинете. Где ты хочешь сейф найти? Ага, может... Но я не думал, что в кабинете там, как в релизке седьмом, так рычаг потянул и все. Открылся сейф. Нет. А вот где это было бы разумно? Бля, здесь ничего нет, дядь. Какие-то динозавры тут у него лежат. Кости динозавров. Ну... Я ничего не вижу. Попробуй посмотреть за картиной. Ага. Здесь лежит наша брюлька. Открывай сейф, хватай ее, и можешь идти домой. С Сука, а ты понимаешь, что он сказал тогда, когда я уже нашел картину, и вот просто. Может ты эту картину откроешь, может, там посмотришь. Ой. А мы пароль-то не знаем. Стоп. Мы прожили в браке семь лет. 7-4. Три, семь, четыре, три, один. Ой, какой легкий пароль. Семь, четыре, три, один. Отлично. Вот камень не уходит. Гениально. Давай, скрывай. Что? О! Камень сердца тумана. Ох, какой ты дорогой. Взаимодействие. Взять. А? Сердце тумана добавлено в инвентарь. Классно. Дверь была так приоткрыта. <связать> Блять, сука. Пидорас! Какого? Что происходит? Задержи дыхание, и ищи выход! <связать> Давай, здесь должен быть другой выход. <связать> Уходи, быстро! Двигай, давай! Ч ⁇ ты смотришь? Сука! Блять! Да, тихо, тихо. Нормально. Вещь у нормально. А там что за шмошник да, да, да, был? Я, нет. конечно, все понимаю. Что это было? Так. Там шмошник этот ходит вывести ладно а че теперь как, как инвалид ходит я знал что здесь было расширение но представлял все не так зачем оно Нет, хочу. Там, там женщина не Даже не как закончим я сделаю анонимный вам стоя это может быть выход открывай щиток Посмотрим, сможем ли мы открыть дверь. Там что-то женщина плачет, собака ревет. Точнее, а не ревет, а скулит. Так, ладно. Не двигайся. Мне нужно посмотреть. Смотри. Питания нет. Ладно, не проблема. В этой модели стоят обычные пробки. Он же сам делал этот пристрой, так? Где-то здесь должен быть щиток для освещения. Попробуй найти его и вытащить пробки оттуда. Должно сработать. Да не скурите вы мне в правую, ребят. А, конечно, понимаю, что там у нас какой-то пиздец происходит, но. Это, кажется, наши уже галики уже просто. Help, я слышал слово. Боже мой. Фу. Слава богу, что я тушки не прям уж, прям боюсь. А, вот и щиток. Вытоплю ага. пробку. Пробку? А какую из них пробку? Может пробки, потому что их тут две? Все нормально. А Не а обращай внимание, просто дойди до двери, ставь пробку в панель и выходи отсюда. А как он понял, что именно правую, если я нажимал по левой. Во имя сыны с того духа пошел, нахуй! Goodbye. <laughs> до свидания. Хотя, сука, если знать мо.. А, ну, как говорится, ну его нахер и пошли дальше С Смысл комнаты, можете рассказать? Это он сюда сейчас их ведет? Э! Сука Сука, пошли нахер отсюда во имя этого... Слова комарика пошелисью нахуй. Так, эм... Э, а ты... Блин, где топор? Мне хоть топор, либо... Отодвинь ты эти ящики, господи, что ты? Так, а теперь наш дик... Э, так. Походу мы скрипт сломали, и что-то не так здесь. А может быть, э... А дверь. И... Блять. <как> Эй, ты в порядке. Лучший мой голос. Мы должны выбраться. И у меня знаешь что прикол? Мы сказали слово, блять и в то время, когда а... это он появился. Чёрт, беги, беги, беги! О, хибать. Ц... Похуй Быстро! Да я понял, что не в другую. Назад, назад, назад, назад! Блядь! Ты в порядке? Двигайся, ты должен уходить. А куда? Тише, тише. Там еще челик был. Блять! Блять! Ёб! Может им газ накурились? Ну, хрен его знает, ладно. Закрой дверь! Засов на двери! Двигай засов! а а Кыш! Херовы трубы! Еще чуть-чуть А что он встал? Хер, хер, закрывай вентиль! Быстрее! а Куда? И чё дальше? Он сказал закрывать, а не открывать. Это разные Эх, вещи. Слава Богу. Это мы? А чё с рукой? Ладно, пора выбираться. Попробуй добраться до окна. Он же так спокойно говорит. У меня руки сосиски стали. он живой. Ебать. Чё? А? Мы теперь куда надо бежать-то? И гори к хуям собачим, как говорится. А, ну, ой, пардон, нам не, нам не туда. Ч ⁇ у нас руки за сейчас были? Я не понял. <свистит> Запах мяса <свистит> получил настежение. Наверное, да, надо было идти через другое помещение. Да ладно, ты издеваешься. Пипец. То есть мы можем отматывать. А точнее, нам отматывают кассету для прохождения еще раз. Только идя не через кухню, а идя через другую жопу, которая находится в жопе. А, объяснил офигенно. А, так. А, ладно. Эй! Эй! Слышишь меня? Ты что-то отвлекся. Так. Если кратко, то нам заказали найти одно старое ожерелье. Лежит где-то в хозяйской спальне на втором этаже. Будь внимателен, тебе одна попытка. Пора начинать. Дело будет простым. Я узнал, что хозяин прячет ключи где-то рядом со входом. А, uh, Welcome. Отлично. Все будет проще, чем я думал. Как вам объяснить... Это отматывание ВХС-кассета старые и... Только смотрите, все кажется, поменялось. Шкафы нельзя открывать. Окна закрыты. Что-то... хозяйская спальня указана на втором этаже. Ищи лестницу. А вот просто, например, сейчас возьму картину. Его бывшая семья. А пацан фотки на твоего похож. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... Твоя жена с ним случайно не знакома? Да ладно, прикалываюсь я. Забей. То есть, сейчас То же самое, что было и раньше То есть, любая Манипуляция так. О, здесь поместится по моему дома Или весь твой Здесь даже второй этаж видно Ладно, иди дальше Ищем лестницу Тун -тун -тун. Ладно, я пошел не по правому борту Я пошел по левому борту, потому что Так удобно Вау. Да, странная штука но нам туда не нужно, так что как по мне выглядит, как фальшивка. Пойдем, мы пришли за другим. Хм, мне больше еще нравится. Три замка. Одна вещь стоит. И два надо найти. То есть это какая-то загадка. Окей. Вот на будущее, что если мы будем что-то будем искать, надо осмотреть все внимательнее. Ой, знаю я вас. Нет, спасибо. Обойдусь я с вашими подвалами, которые я уже изучал. Ой. Ой-ой-ой, оно что, так пролагало дико? О, черт. Так, все нормально. Он, наверное, просто сосиски любит готовить. Да. Ходейн вроде да. охотник, так что все нормально. Так, на, на ожерелье. Оно принадлежало душе жене и... Очни спальни! Черт, откуда помехи? Ебать, как прикольно, смотри. ты дын Ты-дын. -ды. что то у них краска, что ли, нарисована, или что-то такое? Типа, там, взяли такую краску, прям... С ночным освещением. Чтобы, понимаете, типа, наш ты такой шел ночью в туалет, такой идешь, такой, и там глаза такие тын-тын-тын. Типа, чтобы ты сразу обосрался, и все, и не ходил в туалет дальше такое себе дело. И <свот> у нас? Оу. штука. Как думаешь? Да. Да немного настроит. <свот> а, нажмите на С, чтобы достать камеру. О. Ага, а при камере он никуда при этом не уходит. Ладно, например, давай тебя сфоткаем. М -м -м -м, нормально? Может какая-то особая фотобумага? Современное искусство странная штука. Батя, она постарела. Например, если я сфоткаю здесь. Ебать, смотри. Вау! Ну тут же копии другой игры, о, я понимаю, что надо делать. Э -э ага. Ее же здесь вроде не было, или у меня монитор барахлит? Ладно, Ну дальше. Нормально. То есть, э -э смотри, это, короче, как из игры «Висаж», прям копия. Мне нужно найти и открыть дверь в спальню. Ага, а вот он только вот так портит. Может из близкого расстояния надо было фокусироваться? Нет, это какая-то стрёмная, мать, ну реально. Все видел. А это сейчас какой-то уже М прям вжм-вжом-вжом. Вот эти синие волосы, светло-черные переходы волос. Есть у нас? Рокер отдыхает. Так. Это нога? Это нога. Откуда она? Ага, нож, шараповарцы такие маленькие. Ребят, а вы видите? Вон там. Ба... Не-не, я издеваетесь? Там женщина стоит. Класс. А, ба у нас баги. У нас вхс-ные баги. Отстаньте. Так, а нам куда нужно-то? А реально теперь нам куда нужно? Ну ладно, давай сюда зайдем. Не закрыто. Толкетерки, достать зеленые. Ну типа знаешь, когда вода типа стекает, она же попадает на на полу... Ой, на этого. На слой специально попадает, из-за этого он намокает. Что у нас здесь? Здесь какие-то манекены. Ой, я не вижу манекенов. Давай тебя сфоткаем. <смех> сука, <смех> блядь. Ладно. Трубка. Блять. Ты угарни, спору нет, эти тебе могу сказать. На этом столе должно было что-то лежать. О! У вас в кассет. Газета. Газета 6 давности. давность. Одна из статей выделена карандашом, которую я, конечно же, не вижу. Это потом... А. Ну, типа, сейчас что-то тут промелькнуло вот так вдалеке. велике. Если так... Сфоткать. Это вред Кассета. Не может быть. И давай вставляем. В хозяйской кассету стали туда. Магнитофон и будет удаленно из вашего инвентаря. Давай, работай! Ах! художница и фотограф, и ее сын. Их поиски продолжаются. Мы ждем официального заявления представителей полиции. Выражаем соболезнования, супругу. Белый шум. Спасибо. Ну, это не страшно, это, типа, что за т.п. У меня тут проблемы со связи. Ладно, давай поищем еще немного. А должно быть в спальне. Ну, окей. Ладно, ребят, мы сегодня поиграем прекрасную игрушку под названием а, House on the Hill. Если вам понравилось, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вам игра понравилась. Нажимайте на колокольчик, всем удачи и пока-пока!